Эй, пугало, что пугало? Мне не нравится твоя шляпа, а мне не нравится твоя... Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами выживать на плоту в суровом океане, бесконечном, безграничном океане, который никогда нам не покорить. Но мы будем стараться. Ах, морской воздух. Ах, морские виды. Ах, морская болезнь. А? Морской остров, мы прямо в него вопнулись Ой, смотрите, красивый сразу такой рассвет начался Эй, бочка, иди сюда Нет Куда ты, ку... э, стоп Обрат, обратно Все, прекрасно Да, <Лес> иди сюда Сейчас мы следуем этот остров, но сначала надо Сразу поставить еду, чтобы она меня уже ждала Я ее съел Черт, ладно, давайте свеклу, свекла, может, при... да, готовься, свекла. Пресная вода, пить. Наполнить. Поставить греться. Копье в руках, все готово, пошли. Главное приглядывать за платом, чтобы акула не стала жрать. Главное, чтобы она гнездо не сожрала. Вот этот отсек с гнездом, надо его защитить. Так, так и вот так вот тоже. Блин, как умирает здесь, послушайте только. Цветки, цветки, цветки. Атарейка, чертеж атарейки. А, нет, нужна атарейка для этого, даже не знаю, что это такое. Давайте все сложим. Уйди, акула, мразь. Ох. Все, свалило. Ха! Чайка, ты что делаешь? В игру гамую? что же еще? Ты, чайка, играешь в игру? Ну да. А ты что думал, я только могу сидеть в гнезде высиживать яйца? Перья. И бессмысленно орать? Нет. Фраг! Фраг! А откуда у тебя комп? Пока ты ловил рыбу, я ловил детали и микросхемы, из которых собрал комп. Что? Я не понимаю, что тебя так удивляет? Детали наловил, собрал комп. Ладно, я даже голову этим забивать не буду. Что за игра? Это игра The Cycle от Jagger Development. А, знаю. Это же они спонсируют сегодняшнее видео. А что, прикольная игра? Не прикидывайся, дураком. Ты в нее уже играл. Даже видос выпускал. Да, да, точно. Игра в магазине Epic Games бесплатная, но при этом не pay to win. Да, в игре надо выживать на фортуне 3, в одиночку или в команде. Добывайте. Ресурсы, соревнуясь с другими игроками и вовремя успеть улететь с планеты. И пока исследуешь Фортуну 3, открываешь новое оружие и способности. Я еще помню, там недавно у них третий сезон выходил с новым контентом. Ты отстал от жизни, плавай тут на своем плоту. Они расширили третий сезон. Теперь это сезон... Три с половиной. 50 новых уровней с наградами за пропуск Фортуны, которые включают в себя новые костюмы, скины для оружия, спреи, баннеры и многое другое. Хватит орать. Рыба есть? Что? Прости, взбудоражился немного. Просто с 21 декабря в игре ожидается еще больше эксклюзивных игровых событий. Начиная с зимнего праздника чудо над Нептуном. А это значит новые контракты. Рыба-то есть? Да что с тобой? Ничего, не обращай внимания, игра просто рвет мне башню. С чего? Ну просто я уже вышел за сотый левел в игре. А все, кто достиг сотого левела и вышел за его пределы до старта сезона 3,5, получают дополнительную награду. Ну, видимо, там очень много плюшек ждет нас в этой игре. Переходите прямо сейчас по моей ссылке и качайте The Cycle. Ты дашь? Мне рыбу или нет? Да нет, у меня рыба! что ты пристал? -то? Да есть у тебя рыба! Это рыба для меня! Ах, кстати, все-таки у тебя есть рыба. Я не дам тебе свою рыбу. А я тебе играть не дам. Да я не хочу играть! Не хочешь? Хочу очень. Не дам! Черт, дай! Рыбу дай! Что это? Это Ягер Development, который спонсирует это видео. Они дали нам рыбу. Уже ночь наступила. И я практически полностью залутал остров. Я не понимаю, почему я ничего не могу посадить. Стоп, по-моему, а сначала надо полить, налить, а, налить. Прекрасно. Так, все. Чем мы будем сажать сюда? Арбузы? Нет. Манго? Хрен, что у нас еще есть? Ананас. Ну ананас-то, блин. И ананас нельзя. Ох, штормить под утро начало. Валим отсюда. Ну все, давай, ветер, я в твоей власти. Ой, блин, я еще и во власти страха! Ух. Мне кажется, эта грядка вообще не годится ни на что. И давайте ее уберем. Да, у меня же новая ловушка еще есть. Давайте-ка поставим ее где-нибудь. Вот так. Впереди еще один остров сразу. Смотрите, здоровый. Нам точно нужно остановиться будет там. И еще надо немножко рыбешки поймать. Только чайки не говорите. Вот здесь, через ловушку. Мы поймаем рыбу ловушкой и удочкой одновременно. Во, какую фигню интересную поймал. Кто посмел? Кто орет, чуточку развернуть вот сюда. Прямо на остров. Нельзя мимо проплывать. Нельзя мимо проплывать бочка, слышала? Мне для хранилища очень нужен пластик. Да я бы еще якорь замутил на самом деле. А вот это и ты прекрасный остров. Пластика достаточно. Давайте еще один раз веревка. Есть, хранилище номер три. Ну вот и здорово, теперь можно хлам сложить лишний. Оп, ты снова здесь. Ну ладно, сиди. Скоро гамак замутим. Как там? Готовы? Ой, хорошо. Нет! Я слышу! Нет! Только не ловушку! Только не ловушку! Не трогай ловушку! Молодец, я. Молодец. Окей, топор в руки. Принеслась! Оп-оп! О, Пластик. Блин, какой крутой остров. Это прям утес. Эх! Давай, давай, есть! Остров, как бы хочешь, чтобы я еще выше пошел. Е. А, хранилище. Сейчас мы к тебе придем. Хранилище. Прыжок. <allies clicked> Ой, как опасно! Ой, как можно туда упасть жестко. А что там? Не знаю, главное не упасть. Жестко. Дофига да барахла. <stitches>, Дофига. <functions> железная руда. Сейчас надо изучить по-любому. Так, прыжок. Еще <parentheses> раз! Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Что это? Какие-то куски металла. Ой, здесь плохо быть. Я справлюсь. Давай, быстрей, быстрей, быстрей. Есть. Я очень хочу вот это изучить. Что это нам даст? Ничего. Мы не можем это изучить. Ну-ка, вот это. Шарнир изучить. А, теперь мы можем сделать хранилище. Апгрейдженное. И большая Да. Но! No! Ноу! No! Нетушки, нетушки! Сейчас сдохнет! Сейчас сдохнет! Она вся в шрамах. Вкусный скюбри. Нам надо сделать гамак, Очень хочу гамак. Так, гвозди готовы, осталось только перья собрать. Так, ты там закончила? Чайка. Ага. Так, еще одно перо. Еще немножко чаек. Ну-ка, от опорты мы можем замутить. Кайфетский. Нет, толстый шруп еще нужен. Сидит. Смотрите, сидит. Отлично. Любуется закатом луны. Следующий остров. Посмотрим, какой он будет. Давай, Чайка, ты будешь нашим штурманом. Прямо на восход поплыли. Это значит, что там восток. Мы сейчас в Японию приплывем. Ну и пока мы не доплыли до острова, опять начинается... Эпизод скучного собирания ресурсов Но я знаю, как мы можем друг друга развлечь Конечно же, рыбными анекдотами А именно теми самыми, которые вы мне прислали За весь видос расскажу три анекдота Поэтому смотрите до конца Анекдот первый от Марата Хабибулина Я забыл в штанах наушники и бросил в стирку Угадай, что случилось Что? Звук стал чище это не рыбный анекдот, я знаю. Но в этом-то и сюрприз. Вы никогда не знаете, какой анекдот в итоге будет. Плод! Направляем свой плод на плод. Они встретятся в море. Это будет любовь. Эй, погоди. Только человек успел улететь, сразу другая села. А можно мне забрать-то перышко? Прошу. Спасибо. Гамак. Вот прямо сейчас зафигачу. Гамак. Куда поставить? Охо-хо-хо-хо-хо. Вот это кайф! Блин, сейчас так осматриваю свой плот, ну какой-то уродский. Ну уж простите, в тени паруса буду иногда. Можно положить свое тело и кайфовать от чаек. Можно встать и перестать кайфовать. Самец плота медленно подкатывает к самке. Самцы гораздо крупнее и уродливее. И на них акулы нападают! Стой! Откусила, ну ладно. Стоп! Парус убрать, парус убрать. Все. Так, здесь грядка. Здесь да штука. Болт собрал. Там еще гнездо чайки на есть. Он тоже дружил с чайкой. Погоди, не пигни-то ни. И все. Кажется, самка отчаливает. Ты не зашел ей. Уж извини. Она решила утопиться. Но ты попытался. Ты попытался. Ведь девушки любят тех, кто... Кто не я. И если вы чувствуете себя так же, дорогие подписчики, парни... То лайк. Кажется, лайков не будет под этим видео. Погодите, супер крюк, ультра крюк. Посмотрите, я сделал ультра крюк, я могу его сделать теперь. И он, смотрите, как швыряется далеко. И какой быстрый. Офигеть, очень еще, небось, надолго хватает. Впереди остров. Мы можем сделать уже среднюю грядку. Пугало еще замутим сейчас. Вот у нас фермерство пойдет. грядка. Второй опреснитель. Ой, обязательно нужен. Налить жидкость. Я ее выпил. Блин. Ананасовое семечкой посажено. Ой, хорошо. Мы поставим вот этого чувака здесь. Какого? Какого? У тебя была одна работа. У тебя была одна работа. Отпугивать от грядок. А, ну он на себя принял удар. В принципе, молодец. Извини, что наорал на тебя. Бедный пугал. Его чайка, по-моему, просто выдрала. Ты вообще как? Тебя надо чинить? Или мне тебя еще охранять? Или надо поставить пугало, чтобы охранять пугалу? Точно. Все, будешь охранять его. Слушай, походу, нам не светит на тот остров попасть уже. Все, забыли Изобилие. Вот туда ветер дует, туда и мы поплывем. А это что за, Это же другой остров, да? Блин, он гораздо интересней. Прям на него курс держим. А для чего же это отличная миска? Мне интересно. Давайте сделаем отличную миску. 4 штуки. Такое ощущение, как будто это чтобы милости не выпросить. Лайков подайте, пожалуйста. А ананасики-то растут. Прямо строго в остров идем. Кладем потейтоу, прямо на гриль. Нет! Нет, у тебя была одна задача. Почему ты не выполняешь свою работу? Вот чайки просто жесткие хищные. Все, гоу на остров. Смотрим, что здесь есть. Что мы можем себе позволить. Мы можем себе позволить многое, ведь мы здесь одни. Пишите в комментариях, чтобы вы себе позволили, покажись вы одни на острове. Но подумайте, хотим ли мы, другие люди, это знать. Но все равно пишите, потому что я очень хочу Слушай, ну что такое, ну что такое Какой-то очень скучный остров попался Ну ничего здесь интересного нету Такой скучный, что пора бы зачитать новый анекдот Анекдот от Ноа Маленький сын спрашивает у мамы Мам, а чем зимняя рыбалка отличается от летней? Да ничем, та же пьянка Только зимой О, чайка, смотрите, садится Думаю, что мы на нее не смотрим Тупая чайка Вот тупая, а? Ты же тупая. Что-то я разлился на чайку. Просто так. <смех> Собственно, у меня была надежда здесь поскрести по дну и добыть металла. А вот еще чего-нибудь интересного. Какого дьявола? Ты не пугай мою чайку, атака! Атака! Из-под низа прямо атака! <смех> <смех> Ты в порядке, чайка? У него шок в глазах. Или ей пофигу? Последний раз, когда проверял, чайки было пофигу. И я сейчас посматриваю вниз на донышко. И офигеть, сколько всего там есть, кажется. Получится ли мне нырнуть безопасно? Безопасно, не получится О, Кольнуло Ну ладно, давайте нырнем разочек Посмотрим, что это У -у -у! Как быстро собирается все Ой, я умру Ой, я умру Зачем я это сделал? Быстрый! Быстрый! У тебя была одна задача, охранять меня Чуть не погиб геройски Кстати, как то мои ананасы? Они выросли Я помню их еще вот такими так быстро. Может, где-то есть какой-то пляж, где акула мне не будет трогать. Вот, смотрите, я плаваю здесь. Она такая, не трогаю. Нам надо вот сюда плод пригнать. И, возможно, у меня пол... Да! Разовый якорь готов. Смотри, что творит. Что творишь? По шапке била. Че хорошая шапка, не думай. Ты не думай. Да ты не можешь, ты же пугала. Вот, тебе надо думать. Ты пугало охраняющая пугало. На тебе больше ответственности. Прямо скребя по скалам острова, мы... И... Огибаем его а, Самое время готовить якорь и Куда мы его? Давайте пока здесь поставим Вот, акула приплыла на эту часть острова Тупая Акула тупая Все, пожалуйста, стой И прыжок Теперь смотрим Наблюдаем, приплывет и тварь Кажется, нет Как быстро собирается этим крюком Офигеть можно Я уже офигел Потому что можно Ой, как хорошо Ой, как здорово М -м, так приятно А Это что такое? Водоросли? <свист> Нифига себе, новый, новый ресурс у нас Железная руда, прекрасно а, на гоу, Обратно на плотно надо поесть Там возможно уже чайки такое сотворили с моим пугало Нет, моя Пугала еще жива Кажется Частично <свист> Без башки оставили Говнали кусок? Ты без рук. Ты почему не следил за ним? У нас же здесь водоросли. Новый ресурс изучить. Ой, что-то мы получили. Какой-то новый рецепт, походу, или нет. Нифига. Чем он теперь делать с этим пугалом? А, просто сломали его, чтобы построить вновь. Теперь твоя задача приглядывать за этим пугало. Все, смотри ему в глаза и не доверяй. Они не доверяют друг другу, сразу видно. Эй, пугало, что пугало? Мне не нравится твоя шляпа, а мне не нравится твоя. Но больше всего мне не нравится видеть твою рожу на этом плоту. Мне твоя тоже противна. На этом плоту есть место только для одного пугала. Ты бросаешь мне вызов, пугало, если не побоишься принять его. Вызов принят. А, нет, <свяк> чайка испортила дуэль. Немножко выгрузил себя, давайте пойдем снова лутать. Бульк, как тут много всего. А теперь эта игра слегка превратилась в сабнатику. Нет. Все, все, крюк закончился. Мы сегодня с вами добыли целую кучу всякого полезного. И я думаю, на этом мы можем с вами закончить этот видос. Снимаем с якоря, опускаем парус и направляемся в море. Ну и напоследок, конечно же, анекдот. От Алина... Почему Ной мало рыбачил на ковчеге? У него было всего два червя. Что ж, друзья, огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось это видео и надеюсь, что вы хотите видеть их больше. Если так, то ставьте много лайков, подписывайтесь на канал, ставите доску своими. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Продолжаем продуктивный декабрь и пилим видосы, пилим, пилим, пилим, пилим видосы. Конечно же, не забывайте про мой сайт с комиксами и мерчом. Будет ссылка в описании и вот здесь. Теперь можно и по подсказке переходить. Ну а с вами был Юджин и всем пять.